Так, всем привет! Сегодня мы будем записывать видео и обучаться настройке прокси на выделенной 24 подсети. Мы уже получили выделенный сервер у провайдера, нам выдали айпишник, также доступы по SH, то есть логин и пароль. Также нам выдали 24 подсеть которые содержат в среднем, ну, округляем 250 IP-адресов, на которых можно поднять прокси. Также нам выдали а, шлюз и а, написали то, что некоторые адреса заняты, и вот а, диапазон адресов для настройки нам доступен, доступен следующий, от, от четверки до 254. То есть все а, значения между мы можем применить для настройки прокси. На этих IP-адресах так что же будем делать в первую очередь конечно же мы подключимся по SSH через логин определенный сразу сделаем root э, доступ потому что я люблю работать э, только от рута и это довольно таки удобно и в первую же очередь сразу отключим авторизацию по SS по логину потому что это небезопасно и это делаю я в первую очередь э, подключаю ключ для авторизации по SSH ну что ж начнем открываем SSH клиент здесь уже у меня вбит IP адрес наш, который нам нужен наш username, наш логин и наш пароль копируем пароль порт по умолчанию 22 нажимаем логин. как видим мы залогинились и перешли в директорию home именно а, директория этого username. А, что мы делаем в первую очередь мы получаем а, root доступ для этого мы забиваем команду суд password root нажимаем enter и а, у нас запрашивает пароль пароль от нашего а, юсера первого то есть надо нам а, сделать забить именно пароль от нашего логина, который нам предоставил провайдер. Нажимаем Enter. Для того, чтобы вставить команду, можем просто кликать правой кнопкой мыши в область консоли. Так, теперь нам нужно ввести а, логин для рута. Помечаем, что у нас мы делаем логин root и задаем произвольный пароль, который будет содержать английский, заглавные и прописные буквы также цифры и определенный символ допустим доллар знак доллара копируем это содержимое чтобы нам не перепутать значения и вставляем уже в консоль нажимаем Enter, повторяем вставляем и нажимаем Enter все, мы задали паспорт для рута Теперь нам нужно убедиться, что доступ по SSH нам доступен от ROOT. То есть мы сможем зайти, подключиться по SSH через ROOT. Все, что это, все мы делаем, это для того, чтобы в первую очередь обезопасить себя, потому что дедики, выделенные из сервера, они, их любят очень брутить. То есть подбирать пароли и подключаться по SSH. Зная IP-адреса или диапазона IP-адресов, который выдает провайдер, а те люди, те, кто занимается брутом, они легко могут подобрать пароль и потом пользоваться нашими IP-адресами, нашими прокси. А, и для этого мы вот все это делаем. Теперь мы, что мы хотим сделать? Так, мы получили root доступ, вернее сделали root пароль. Теперь зайдем в конфигуратор SSH и Посмотрим, доступен там ли у нас в настройках через редактор nano. Здесь он установлен. Если, конечно, не установлен, то установите upget install nano. Сразу говорю то, что я работаю на операционной системе Ubuntu 16 и только на ней. Так. Немножко развернем экран поболее для наглядности. И видим то, что у нас здесь написано так где у нас здесь Пермит, root login yes permit то есть это говорит о том что мы можем подключаться по SH через root соответственно пока мы здесь ничего не будем трогать в дальнейшем здесь подключим авторизацию через ключ и так далее закроем редактор nano Ctrl-X и теперь можем закрывать эти лишние окна и зайти под root Логаут здесь можем прописать уже значение root и ввести пароль, который мы создали только что. Вставить. Нажимаем логин. Как видим, мы подключились уже через наш root и уже нам доступны директории, которые отвечают именно не, непосредственно за доступ а, через права root. То есть мы уже зашли через вот в папку директорию root. Как видим, здесь уже установлены у нас три прокси, но мы сейчас удалим. И этот сервер я уже настраивал, сейчас мы настраиваем все заново а, а, по цепочке с, от начала до конца. То есть устанавливаем... А, а, по правилам безопасности настраиваем сервер, а потом уже устанавливаем 3 прокси. Так, подключились мы по SSH круту, по паролю. Что мы, мы должны сделать? Мы должны поменять, во-первых, стандартный порт 22, чтобы, мы, чтобы другие не смогли подключиться по SSH, по 22 порту изменить и также сделать здесь приватный ключ для авторизации по SSH. Для этого мы заходим в консоль, опять же, под рутом, уже под рутом. И что мы делаем? Мы в первую очередь устанавливаем ключ SSH. Для этого забиваем определенную команду. Сейчас я посмотрю, делали это на этом сервере. Как видим, здесь папочки SSH нету. Соответственно, мы создаем в первую очередь SSH-Key. Забиваем эту команду, нажимаем Enter. А здесь у нас э, выходит строка, которая запрашивает э, директорию. Видите, я так понимаю, можем... Просто нажимаем Enter, пропускаем. То есть здесь можем еще установить пароль для этого ключа. Но я думаю, это уже слишком. Но в принципе можете задать пароль. То есть здесь можете, может быть двойная авторизация именно по ключу. И к этому ключу еще ваш пароль. Но я всегда нажимаю Enter, Enter, Enter. Все, у нас создается ключ. Для этого у нас появляется здесь, если обновимость СССР, папочка. Вот она. Здесь лежит уже у нас именно публичные и приватные ключи. Так для этого мы переходим в директорию ssh через консоль и забиваем следующую команду. Видим то, что у нас здесь появляется публичный ключ. Приватный, вернее, публичный. Приватный он содержится на сервере. А IDERSAID а вот это мы его отсюда удаляем и, допустим, копируем себе непосредственно на компьютер. Так, делаем права на выполнение, задаем права, нажимаем Enter. Все, теперь нам нужно зайти в конфигуратор Нана S.H. Config, копировать и там подправить некоторые значения. Мы его уже открывали здесь мы видим что у нас здесь 22 порт соответственно мы здесь эту строчку закомментируем а запишем здесь порт э, нестандартный допустим, 2, 2, там 4, 4, 4, допустим да, 22 там 444 допустим до 2244 порт о том нам нужно здесь удалить раскомментировать строчку которая отвечает за разрешение по авторизации по ключу спускаемся, вот она удаляем здесь знак решетки отвечающий за то, что эта строка закомментирована так, потом мы изменяем пароль авторизации но он но уставим тоже раскомментируем и поставим здесь нет а также сделаем user login no, то есть авторизация а, через user login запрет то есть, если даже кто-то захочет авторизоваться или подобрать ключ, у него это просто-напросто не получится. Во-первых, стоит запрет на авторизацию по логину и паролю, а во-вторых, у нас есть приватный ключ, который, по которому мы будем авторизовываться по SSH. Все, так, сохраняем, нажимаем Ctrl-O, Enter, Ctrl-X, и нам нужно теперь перезапустить службу SSH. Копировать. С сервис ssh листа. Так, э, перед этим, конечно же, мы не отключаемся от этого э, подключения ssh. Мы что мы делаем? Мы э, вот этот idr сайт создадим на рабочем столе, допустим, э, папку, назовем его ее ssh SSH, и скинем сюда этот ключ. А здесь же мы... Ну, это на всякий случай тоже сохраним у себя. А здесь мы это удаляем с сервера обязательно, чтобы здесь не сохранились эти ключи. Все. Теперь мы можем про пользоваться, а, пробовать авторизовывать, а, авторизовываться по SSH через наш ключ. А пока сохраним. Открываем новый SSH клиенты. Зачем? Почему новый? Потому что, чтобы не терять здесь соединение, если мы здесь сделали что-то неверно, сначала опробовать новое подключение через наш новый порт и через наш ключ. А потом уже, когда у нас все получилось, можем закрыть старое соединение. Старое соединении еще есть. Мы можем как что-то подправить, если сейчас, сейчас у нас здесь что-то не получится. Соответственно, мы здесь меняем порт 22344 на новый порт. Выбираем публик и э, нужно здесь нам импортировать сначала ключ для этого нажимаем клиент кей менеджер здесь как видим у меня много ключей уже э, для других серв серверов с сделаем э, импорт э, нового ключа э, сохраним так рабочий стол у нас до да? рабочий стол ssh и вот rd и и сделаем комментарий, допустим, на нули. Нули это для себя, чтобы потом мы а, понимали и выбирали тот ключ. Видите, у меня здесь просто много серверов. А вот Global 0 как раз и будет отвечать за это, за это подключение. Global 0, порт наш указываем, username root. И все, можем пробовать авторизовываться. Нажимаем логин видим, что мы подключились через ID, через наш ключ IDRSI. и теперь пробуем закрыть старое соединение, которое мы по которому мы авторизовались по юсеру, по руту. Нажимаем Logout, Yes и нажимаем Login. То есть видим, что порт у нас даже не происходит авторизация, если даже мы, они будут подбирать порты у нас, 20, подберут наш порт, найдут 22444, нажимает логин, то у них выскакивает э, такое окно, запрос на именно по публикей по авторизации по ключу. можем закрыть это старое но все мы можем теперь смело работать с этим сервером который защищен у нас авторизация только чисто по ключу который у нас приватный который у нас расположен у нас на сервере вернее на компьютере и не беспокоиться о том что у нас сбрутят сервер и все наши адреса которые мы купили дорогие наши адреса которые, которые мы будем использовать допустим для себя мы будем уже уверены то, что они будут только наши, и на нашем сервере не будет злодеев, которые будут пользоваться нашим сервером. Так, ну ладно, углубились. Вот эти все команды будут в текстовом документе, прикрепленные к видео. Так, что мы видим? Цель нашего видео состоит в том, чтобы настроить прокси на сервере данном видео мы будем рассматривать именно настройку прокси на 24 подсети ну что ж поехали как видим здесь у нас уже стоит прокси что мы делаем мы сейчас просто напросто так по памятке посмотрим у нас процесс есть ли этот процесс 3 прокси отключим его для начала если у вас будет конечно чистый сервер это вам, это вам не придется делать Видим, здесь у нас сейчас запущен а, прокси. А, убиваем процессы все, отвечающие за прокси. 3 прокси. Kill 3 прокси. На всякий случай убиваем все процессы. И теперь можем работать уже а, с настройкой новых а, прокси. Так, 3 прокси папку я тоже эту удалю. Shift Delete. Потому что мы будем сейчас здесь устанавливать заново 3 прокси. Я вам покажу, как это все делается. В принципе, 3 прокси он вообще легок в настройке и он там очень мало отличается по настройке IPv6 ну и здесь конечно будем использовать скрипт который будет э, формировать главный конфигуратор 3 прокси CFG потому что сами понимаете у нас 24 подсеть 250 прокси и прописывать для каждого э, IP-шника IP-шника э, свой логин и пароль это очень затруднительно, э, затруднительно. мы создадим прокси который будет э, с разделением на доступы два доступа сейчас рассмотрим самые распространенные это инстаграм и вконтакте еще суть этого видео я забыл сказать Самое интересное в том, что мы будем сейчас раздел делать разделение доступов. и Если вы покупаете, допустим, под сеть для себя, поработаете в Инстаграме, то, соответственно, остальную часть доступов, допустим, в соц. социальную сеть ВК, там с напарником, допустим, договорились, и он использует для ВК, вы для Инстаграма разделили доступы на IP-шники, на прокси, и тем самым вы можете... Себе позволить уменьшить себе стоимость IP-адресов, разделив эту сумму напополам. Я уже не говорю о том, что можно разделить там на несколько социальных сетей, там, куча. Кто работает в Авито, кто работает в Инстаграме, кто работает в ВКонтакте и так далее. Так, папка 3proxy у нас удалена. Вот так у вас будет установлен сервер, вернее, первоначально выглядит сервер. Здесь папочка SSH редактор нано на здесь установлено принципе на всех я думаю редактор нано будет установлен если не будет установлен то выполнить об где-то инсталл на так <coughs> что мы делаем в первую очередь в первую очередь мы делаем э, о, обновление системы а именно а именно update. сейчас найдем эту команду и Так, добавил команду для первоначальной настройки update update. Эта команда обновляет нашу нашу систему. Здесь, я думаю, уже обновлена, потому что я настраивал, но я буду показывать все, как вы будете делать первоначально, купив сервер с нуля. Возможно, еще вам понадобится update апгрейт Эта команда тоже по обновлению. Но сейчас мы ее не будем делать И она, знаете, иногда Ее можно применить, когда У нас возникают проблемы По установке Вот этих всех Софтин Дистрибутивы, обновление Дистрибутив GCC установка, G++ Ну вот эти вот все Влан на данном случае сейчас нам не нужен Потому что мы здесь не работаем с вланами Нам не нужны также не будем подключать модуль, вот этот модуль сейчас он здесь не пригодится так, мы обновили, но ну, в принципе давайте и апгрейд сделаем копировать апгрейд эта операция займет побольше конечно времени, но ну, подождем всю он обновит всю систему прям от нуля до конца Пока поставлю на паузу, но ну, в принципе здесь вот написано, что 2 минуты, 1 минут, Можно и подождать. Так, система у нас обновляется до сих пор. Прошло минуты две. Ну что ж, придется немного подождать. Дожидайтесь полной отработки каждой команды. Не, не вмешивайтесь в операцию, а то мало ли что все может, можете забить. Дождемся после того, как здесь написано будет комплит и будет доступ root у нас, но ну, вот как с новой строки то мы, мы, мы уже продолжим дальше так, все, операция выполнилась, команда у нас отработала, полностью обновилась система, что мы делаем в следующую в следующую команду, какую забиваем мы теперь нам не нужно подключать никакие больше репозитории, не устанавливать дополнительные, дополнительные какие-то программки. Нам нужно теперь установить сам 3 прокси. Для этого есть такая определенная команда, то есть мы сначала скачиваем с GitHub -а 3Proxy самую свежую версию, а потом уже делаем следующее. Мы добавляем в документ прокси H изначально перед компиляцией текст, текст э, так, строчку, которая отвечает за э, анонимность а именно добавляем параметр define anonimouse1 именно в этот, э, в этот документ, в этот файл и уже потом делаем компиляцию но ну, вот это вот, вот эти все команды можно сразу скопировать разом и вставить непосредственно вот сюда. Нажимаем Enter. Все идет компиляция, и после этого мы продолжим дальше. Так, сразу же здесь я помечу установка 3 прокси. Так, все, компиляция у нас выполнена успешно. Проверяем, обновляем. Здесь появилась та папочка, которую мы удалили до этого 3proxy. А теперь что нам нужно сделать? Теперь нам нужно всего лишь сделать здесь, сделать главный конфигуратор 3 прокси и потом запустить прокси. Но мы забыли самое главное. Нам выдали IP-адреса и на данный момент на этом сервере они настроены, но у вас они не будут пинговаться, соответственно, вам нужно, чтобы адреса были сетевые интерфей добавлены на сетевые интерфейсы, и, соответственно, чтобы адреса пинговались. Для этого нам нужно сначала проверить, какие у нас имеются IP-адреса. Это делается с командой ifconfig. If и видим то, что у нас здесь два интерфейса, очень важно знать, какие интерфейсы кольцевой интерфейс нам он сейчас не нужен и интерфейс ENO1 -E e -E вот, этот интерфейс как раз вы на него и будете сажать уже все IP адреса сейчас на данный момент я вижу, что здесь сейчас не добавлены IP адреса очень странно, я здесь добавлял, посмотрим что у нас в папке автозапуска Возможно уже а, Эти адреса здесь удалили так, Для этого нам нужно открыть команду а, Через данный редактор rclocal, Команда, которая отвечает за автозагрузку То есть все команды, которые мы Кидаем в этот файл Они автоматически после ребута Сервера они подгружаются нет, мы видим, то, что у нас здесь сейчас в этом файле подгружены все адреса. То есть, начиная с диапазона 87242.119.4 и пошли вот на возрастание. Все адреса здесь есть. Если мы проверим, допустим, пинг вот этого адреса, да, то он будет пинговаться. Сейчас проверим как раз пинг этого адреса. По-моему, я даже и забивал уже здесь эту команду. Сейчас найдем. Так, вот этот адрес. Сейчас только забьем свой адрес. Начиная с диапазона 4 мы будем пинговать к сервису, к сайту google.com. Нажимаем Enter. Как видим, тайм-ауты идут. Соответственно, эти адреса доступны. Есть обратный пинг и, соответственно, мы можем уже поднимать на них прокси. Как это сделать? Ctrl-C нажимаем это, останавливаем пинг. А как это сделать? Надо всего лишь как раз добавить сетевые адреса на сетевой интерфейс. Мы уже видели команду. Для этого надо открыть вот RC-Local. Здесь они у меня уже, соответственно, есть. У вас здесь будет совсем другое содержимое. Надо будет удалить эту, этот документ. И, соответственно, давайте мы сейчас, наверное, это все и сделаем. Мы сейчас почистим этот документ ResolveConf. Для этого я сохраню образец, как должно это выглядеть. Эти команды как они должны выгля выглядеть, и занесем свою памятку. Назовем это настройка сети. Так, вставить? Так, теперь почистим вот этот документ и перезагрузим сервера. Потом я вам покажу, что адреса не будут пинговаться. Мы сделаем так, чтобы они запинговались и так далее. И вы уже точно поймете, в чем суть. Так, для этого сейчас почистим этот документ командой. Кстати, она вам тоже, возможно, пригодится, чтобы вручную не чистить. Этот документ вы можете забить вот так вот. RC local и теперь если откроем этот документ он будет чистый так и ребутнем наш сервер командный ребут сейчас сервер ушел на перезагрузку я поставлю на паузу так сервер наш ребутнулся видим что у нас здесь вышли все вот эти ярлычки открываем консоли уже повторно старую мы закрыли Теперь мы проверим а, а, наш пинг адреса То есть я вам скажу, покажу, что он у нас не будет попинговаться, потому что он не добавлен на сетевой интерфейс. Can, can not, то есть нету этого адреса. А, забьем еще раз ifconfig. Или лучше давайте команду ipa. Потому что мы будем добавлять непосредственно через а, именно вот этим, с этими средствами ipTables а видим то что у нас здесь да вот они интерфейсы наш интерфейс e 01 и вот сюда мы будем добавлять сейчас все адреса для этого смотрите если мы вручную добавим вот этот адрес то есть мы увидели то что наш интерфейс называется е01 соответственно мы добавляем а, вот эту команду наш адрес 24 подсети, dev и наше имя сетевой интерфейс. То есть, если сейчас я вот скопирую вот эту вот команду и забью сюда добавление интерфейса, то, соответственно, адрес добавится и у нас пойдут пинги. Вот видите, пошли пинги. Соответственно, нам нужно сформировать целый список для каждого адреса и добавить эти строчки, вот эти все для каждого адреса, в файл автозагрузки Resolve.conf. Так. Я думаю, суть вы уловили. Для, для того, чтобы сформировать вот для каждого адреса вот такую вот строчку, можно было, в принципе, написать скрипт, но я пользуюсь старым добрым Excel. Что мы делаем? Мы копируем вот, эту, вот это содержимое, спин, flash, IP. Здесь пробел обязательно. Копируем. Открываем Excel. Вставляем сюда. Вот. Ctrl В. Так, здесь у нас будут дальше адреса идти. наш начальный адрес, как мы видим 187 вот этот начальный адрес копировать Так, и заканчивается эта команда уже вот наш наша по сеть 24 и э, имя нашего интерфейса копировать Ctrl -V. все что нам останется надо сформировать до 254 адреса по моему насколько я помню 254 это конечный адрес который э, доступен для настройки вот тогда и э, Потом сформировать два столбца вот этих. Раз. Два. Здесь копировать ячейки. И сцепляем все эти значения. Можно было написать скрипт, который автоматически бы добавлял. Да, допустим, эти сетевые, все адреса на сетевой интерфейс. Но я как-то не заморачиваюсь, потому что это делов на 5 минут занимает. Также. Все. Теперь смотрите, мы копируем это содержимое, ну и допустим переносим вот, вот сюда вот, новый документ вставить. Вот. Теперь открываем наш наш файл автозагрузки Resolve Conf. Ну он здесь, в принципе, у меня остался. Неудобно копировать одной рукой. Сюда обязательно нам нужно внести а, начало вот такое. Сейчас я вам скажу вот это. BinBash. Также Unlimit копировать. Это тоже нам пригодится. А, расширение именно лимитов. И уже внести вот именно настройки, в которые... А, вот эти все команды, которые мы сейчас только что сделали. Создали. Копировать. ставить То есть... А после того, как мы ребутнем сервер, эти, мало ли что у нас бывает, там сервер сам может ребутню, ребутнуться, а, провайдер там что-то делает, но мало ли что, то есть эти все, чтобы IP-адреса подгрузились после ребута сервера. И обязательно exit 0. Вот так, да? Здесь нам останется потом установить команду, которая будет запускать наш конфигуратор 3 прокси. можем в принципе сразу забить эту команду сюда, чтобы не возвращаться к этому файлу, хотя я думаю мы еще возвратимся. Пока закроем этот документ, нажмем Ctrl-O Enter и Ctrl-X так, можем теперь ребутнуть сервер и все эти адреса, которые мы сейчас заполнили в тот файл, они у нас подгрузятся. Но можно не ребутать сервер, можно в принципе что сделать? Можно скопировать эти все, все эти строчки и в консоль только единственное первую строчку мы уже добавляли. Как помним, соответственно, можем вот эти все команды разом копирнуть и вставить вот сюда. Все. enter соответственно каждый адрес у нас будет теперь пинговаться даже проверим вот допустим вот этот адрес на пинг как видим пинги идут control c все, теперь мы будем приступать к настройке. Мы настроили сетевой интерфейс, добавили все адреса на сетевой интерфейс. Теперь мы будем настраивать сам прокси. Сейчас найду скрипт по формированию именно конфигуратора, а дальше продолжим. Поставлю на паузу. Так, нашел этот скрипт у себя на сервере. Так, закроем все лишние документы. Так, вот он скрипт у нас. И здесь сейчас найдем. Ага, вот, только здесь расширение, конечно, неправильно я сохранил. Сейчас подправим. SH. Вот так вот называется скрипт User24VKInst. То есть здесь делаем два доступа в VK и Instagram. Что мы сейчас сделаем? Мы его сейчас непосредственно кинем в директорию root а именно вот сюда открываем этот скрипт и видим то что здесь у нас прописаны документы прописаны различные команды и что нужно сделать здесь указан наш конфигуратор где будет располагаться на данном, в данном случае для начала я создал 3proxy 1 cfg потом мы перенесем его в главный конфигуратор ты CFG без значка 1. Это делается для того, чтобы у нас, если, допустим, есть уже главный конфигуратор, чтобы он его не изменил. Здесь нам нужно прописать наши IP-адреса. Для этого также воспользуемся Excel. IP1 и поехали. То есть, здесь соответственно 256 адресов, 254 адреса. Ну, в данном случае у нас там чуть поменьше получится, потому что некоторые IP-адреса заняты уже системой копируем и открываем наш Excel, где уже, собственно, у нас есть эти IP адреса. это Excel тоже я прикреплю. Сюда вставляем вот так вот Ctrl V и также растягиваем до полного значения, то есть до до 200, сколько у нас здесь получилось 251 адрес, 251 прокси у нас получится, то есть на в данном случае на этой у этого провайдера на 24-й сети. Так, равно тоже растягиваем. Пишем IP точка, запятой равно... Так, что-то не то у нас. А, сцепить забыли. Так, сцепить. IP точка запятой. То есть, вот такой вот у нас формат получается. IP равен один так этому значению ip2 этому значению и так далее то есть эти значения мы все сейчас скопируем и вставляем наш скрипт ставить сохраняем документ уже у нас на сервере я работаю через редактор nano но вернее но ты под плюс плюс и вам рекомендую очень очень удобно то есть мы через сервер через FTP клиент можем зайти отредактировать любой документ и также как текстовом документе просто сохранить чтобы не работать через консоль это очень удобно так ну в принципе все теперь надо сделать дать права на выполнение этому скрипту запустить скрипт и потом я вам покажу что у нас получится создаем прокси с разными логинами и паролями это тоже очень важно сохранили все теперь выпол... делаем права на выполнение для этого тоже я сейчас вам приготовлю команду где у меня здесь в памятке это все есть копировать и имя нашего нашего скрипта вот такая вот команда которая дает право на, вып... право на выполнение то есть перед тем, чтобы запустить этот скрипт, нужно сделать, дать ему права на выполнение. Ctrl V. Нажимаем Enter. Все, теперь можем запустить этот скрипт и посмотрим, что у нас получится. Для запуска вот такая команда нужна Bash. И у нас здесь срабатывает защита от записи, то есть у нас первый, когда раз вы будете запускать у нас говорит о том, что нету такого файла, отсутствует директория, то есть но он на самом деле появился там. так, я тоже эту команду вам скину в памятку Так, Перейдем через FTP-клиент, обновим, и что мы здесь видим? Здесь мы видим как раз конфигуратор, который сформировал нам авторизацию. Сейчас разберем каждую строчку, что здесь значит. Здесь берется рандомный порт. Как видим, у всех порт рандомный, рандомный, рандомный. Также рандомный логин и пароль у каждого прокси. То есть здесь получается, что у нас один айпишник, соединение соединение и исходящие соединение наш порт и формат прокси то есть здесь сейчас http формат для сокс. здесь надо было еще прописать следующую строчку для написать сокс и другой порт но я не рассматриваю данный вариант сейчас только рассматриваю вариант http то есть авторизация по логину и паролю flash флэш, флэш он отвечать за то, чтобы сбросить эту авторизацию, чтобы эта авторизация не подошла к другим нам, нашим прокси. Также мы видим два ДНИ, э, это исключение два э, бан-листа. бан один лист у нас будет отвечать за доступ, э, который будет резать доступ, допустим, ин к Инстаграму. Вот будет, здесь будет... Э, будут записаны все домины, которые принадлежат Инстаграму, а здесь будут домены, которые принадлежат а, ВК. То есть а, Denny а, запрет а, эту, этому логину с этого прокси, запрет к тем сайтам, которые прописаны в первом листе банлист. Соответственно запрет этому логину а, на, переход на ссылки, которые записаны в этом банлисты и так далее hello, за разрешен доступ ко всем сайтам которые везде кроме вот этих вот банлистов и все соответственно у нас здесь сформировалось такой текстовый документ за пару секунд нам нужно удалить строки которые именно вот эти вот значения, где нету IP адресов соответственно здесь рассчитан скрипт на 250 4 прокси, а у нас здесь получается 251, что ли. Ну, короче, удаляем вот эти вот лишние значения, где нету IP-адреса. Видим, здесь нету IP-адреса, здесь нету IP-адреса. Все, можем сохранить этот документ. Также мы видим то, что у нас здесь сформировалось два документа, Instagram TXT и VK, TXT. Это уже готовые прокси по формату IP порт, логин, пароль, который будут работать, сейчас они еще не работают, которые будут работать в дальнейшем эти прокси. Тоже удалим здесь лишние значения. В итоге это будет уже два доступа для ВК и для Instagram. Тоже удалим эти две строчки последние. Это для 24 по сети. Так, теперь что нам нужно сделать? Перейдем в директорию CD3-прокси вернее, просто 3-прокси. Вот, появились, появилась здесь надпись, говорит, что мы перешли в директорию 3-прокси, а именно вот сюда, через консоль. Вот, вот сюда. Вот. И создадим здесь, а, через редактор Nano, конфигуратор 3-прокси.cfg. Ой, что-то не так сделал. Так. Сохраним этот документ. Он будет первоначально пустой у нас. Вот у нас он пустой. Что мы делаем сейчас? Мы сделаем, здесь создадим шапку конфигуратора, потом перенесем сюда все остальные вот эти авт, на прокси нашей авторизации. Сейчас я поставлю на паузу и найду шапку, которая непосредственно подойдет именно для нас. Так, вот такая шапка. Мы открыли через Notepad, плюс-плюс документы FG. Конфигуратор здесь прописан, монитор, это команда, которая говорит о том, чтобы при любых изменениях, то есть, то есть мониторить главный наш конфигуратор. То есть мы можем поменять пароль или добавить еще какие-то прокси на этот конфигуратор, и он подхватится автоматически без перезагрузки наших нашего процесса 3 прокси. То есть мы можем внести какие-то изменения в этот конфигуратор, и эти изменения, они на лету у нас подхватятся. Это, ну, это уже вторично, когда мы запустим уже этот сам процесс, конфигуратор сам запустим. Все, мы сделали вот такую шапочку. Этот минимальный набор. Без строчка вот эта отвечает, без того, без, не вести логи, то есть у нас без логов будет прокси, это очень важно. Нам не, нужно, нам не нужны логи. Это лишний лишнее понижение анонимности так копируем вот это все содержимое cfg которое мы сделали до этого копировать и ставим сюда control v так что в принципе вот эти вот все команды шапки можно в принципе было занести в скрипт ну можете в принципе потом уже посмотреть и доработать этот скрипт Можете занести, чтобы эти строчки вам не вручную писать, а, а уже создавались вот здесь. Сохраняем документ. А все, что нам остается, теперь создать вот эти бан-листы. А, создаем бан-1 лист и бан-2 лист. Сразу скопирую, чтобы не печатать, копировать. Мы находимся в директории 3 прокси, как видим и соответственно здесь и создаем два листа в нано бан один лист и бано 2 лист сейчас я найду эти бан листы как они должны выглядеть какие IP адреса там должны быть должны быть прописаны и мы продолжим дальше так вот я составил два бан листа первый бан лист будет у нас запрещать на домины ну, вот смотрите я что сделал я сделал и инстаграм и Facebook, потому что обычно эти доступы идут в одном, то есть я за здесь запретил переход на Facebook, потому что обычно Инстаграм тоже привязывает к аккаунту там подтверждение через Facebook и к Инстаграму и наоборот. Я запретил здесь Facebook инст, и также Инстаграм домена Инстаграма. Вот интересный домен последнее время нашел i.instagram.com запрет на этот домен потому что некоторые софты они используют этот домен то есть нужно здесь писать все домены для прокси вк которые ну, на которых будет закрыт доступ на инстаграм то есть здесь наоборот идет мы отдаем человеку вк доступ и прокси но на них запрещаем все домены для инстаграма или там фейсбука то есть здесь прописывается протокол https и протокол http просто то есть, э, э, так, сейчас посмотрим, что у нас отвечает бан. Так, Инстаграм, Инстаграм ВК. Так, бан 2. Бан 2 это у нас Инстаграм. Значит, бан 1 мы запретим доступ к Инстаграму. Да, вот этот. Мы заносим в бан 1. Ой-ой-ой, не туда. Вот сюда мы в бан один заносим все домены instagram controlа соответственно эти прокси будут для ВК. а за второй бан лист мы занесем все домены так сохраняем этот документ создаем бан 2 и здесь BandWide у нас, что у нас получается, заносим здесь все доступы, которые для ВК касаются HTTPS, также мобильные версии ВК и так далее. Все домены, которые относятся к ВК, мы закрываем. Ctrl, Ctrl, Ctrl, X. Так, ну все, в принципе, теперь можем запустить наши прокси, команды 3 прокси CFB команды сейчас вам скажу какая команда вот такая вот команда копировать также сохраним ее в памятку запуск 3 прокси и нажимаем enter так у нас здесь ошибка вернее верник именно по лимитам что я вам и говорил давайте сделаем следующее во первых мы вот эти лимиты забьем Копировать. Enter. А, По-моему, у нас процесс 3 прокси запустился, насколько я понял. Но Сейчас посмотрим. Да, 3 прокси запустился, но просто вышло типа опасно, там open files. У нас здесь лимиты надо расширить. Как раз вот эти команды я и в resolve.conf их вернее RC Local записал в команду автозагрузки но чтобы наверняка нам нужно еще здесь увеличить лимиты именно через документик там один подправим и у нас лимиты расширятся так ну в принципе а вот давайте сразу запишем что у нас здесь в resolveconf запишем Наши прокси уже должны работать. Сейчас проверим как раз. Копировать. На ResolveCon как раз впишем вот здесь самый низ именно команды, которая, которая будет запускать наши прокси. То есть сначала будут подхватываться настройки сети, а здесь через Exit. Перед Exit мы впишем вот именно эту команду по запуску наших прокси. Вот так. И сохраним. Как я говорил, мы вернулись к этому документу. Так, что мы теперь сделаем? Мы давайте по лимитам сейчас разберемся. И потом ребутнем наш сервер и проверим наши прокси уже э, на валидность. То есть мы уже должны после ребута, обязательно после настройки прокси мы сделаем должны должны, должны сделать ребут и потом проверить, убедиться в том, что наши прокси после ребута восстановятся будут работать. Что мы делаем? Мы а, так, найдем тут документик у меня на так, проводник Яндекс Диск На Яндексе диске есть документ как раз по а, установке лимитов. Вот Limits.Conf. Для этого открываем вот этот документ копировать Limits.Conf. Тоже, кстати, его в памятку надо занести. Потом я здесь закомментирую. Или вы по видео уже будете ориентироваться, что отвечает какой документ. Спускаемся к самый низ И здесь После end files вот Сохраняю вот это вот, Ctrl O, Ctrl X Так, теперь все Можем ребутать сервер Потом после ребута уже проверять Прокси-чекером наши прокси на валидность Ну что, поехали нажим, нажим, Набираем ребут Enter Наш сервер ребутнется Ждем Сейчас сервер перезагрузится, и мы проверим прокси наши на валидность. Видео, конечно, получается не совсем коротким, как хотелось бы, но вот так вот. Зато будет все ясно и понятно вам. Ну вот час. Но часик придется посмотреть, конечно, вам вникнуть. Но ничего сложного нет. Обычно в VPS у нас быстро реконектится виртуальный сервер, но я смотрю и ADD тоже как бы нормально ребутнулся у нас. Все, теперь зайдем опять же через FTP и наши прокси, вот эти вот VK и Instagram скопируем в папку нашу SSH. Где наша папочка SSH, вот сюда вот. Наш скриптик давайте тоже сюда положим. На, на всякий случай так и что мы сделаем теперь проверим прокси на валидность открываем наш прокси чекер сбрасываем здесь старые работы так и и в инстаграм допустим открываем От 10 потоков хватит а таймаут три с половиной проверим на доступность яндекс нажимаем старт как видим наши прокси валидные работают и чекаются в принципе даже неплохо наши прокси с разными логинами и паролями что мы сейчас проверим через браузер теперь проверим можно ли с этих прокси зайти на тот доступ который мы на который мы запретили допустим прокси для инстаграма и так далее Ну давайте еще проверим и прокси для вк Старт. Если мы не перепутали там с доступами, то у нас все должно быть как и положено. То есть доступы в ВК запрет на Инстаграм, доступы для Инстаграм запрет на ВК. Да, чекер показывает валидный, то есть прокси наши работает. Работают. Давайте через Mozilla Firefox еще раз проверим под доступ. Так, обновление здесь вылезло. Так, залазим, залазим в настройки. Настройки. Новый интерфейс у Mozilla. Так, настроить. Ручная настройка прокси. Забиваем наши прокси, допустим, для Инстаграма. Берем первый прокси. Копировать. Порт 45 45359. Так, 45 45359. Окей. Смотрите, уже окно старое вырезало по авторизации, закрываем, обновляем, допустим, вот новое окно авторизации уже для наших прокси, копировать, вставить, вырезать, вставить, удаляем здесь двоеточие, окей. Видим то, что у нас авторизация прошла успешно. Что за сделаем? Теперь у нас эти прокси. У нас прокси эти для Instagram. Соответственно, перейдем попробуем на ВК. ВК. ВКонтакте. Закрываем ВК. Прокси отказывается принимать соединение. Также мы можем проверить на мобильную версию ВК. m.vk. нету доступа по, для сайта ВК, значит мы все сделали верно, с доступами не напутали. Бан один лист это для ВК, бан 2 лист для Инстаграм. Так и откроем теперь наш Инстаграм. Инстаграм, пожалуйста, вот открывается, да, то есть Инстаграм доступен. То же самое, ведь давайте сделаем для а, прокси для ВК. То есть мы сейчас для Инстаграма. Рабочий стол, SSH использовались. Давайте попробуем для ВК. Тоже забьем наш IP порт. А, подождите. А, ну да, порт, порты-то у нас совпадают, да, то есть авторизация у нас разные, то есть инстаграм тоже смотрите, у нас получается айпишник одинаковый, порт одинаковый и логин и пароли уже разные, соответственно по логинам и паролям мы уже определяем доступность того или иного, иного сайта, то есть соответственно у нас авторизация та же давайте мы выйдем из мазилы, зайдем еще раз в мазилы, чтобы у нас запрос на авторизацию пошел и теперь уже зайдем именно логин и пароль для ВК И еще не забывайте, что мы доступ на Facebook порезали для прокси для ВК. Нажимаем ОК. Так, авторизация прошла успешно. У нас Яндекс открывается. Давайте попробуем открыть у нас ВК. ВК у нас должен быть открыться. ВК открывается. А вот Инстаграм. Инстаграм, Инстаграм должен. Все, да, прокси отказывается. То есть мы здесь уже на Инстаграм не перейдем. Также и на Facebook. Мы и Facebook потому что тоже закрыли. Давайте откроем Facebook. Так, Facebook. Открываем Facebook. Да, прокси сервер отказывается, отказывается принимать соединения, Тоже Facebook у нас закрыт. Ну, давайте еще проверим, что там по анонимности у нас показывает. Перейдем на наш вхойер. Всеми любимый вхойер так где у нас здесь у меня нету здесь наберем посмотрим что у нас покажет ваша анонимность сто в DNS у нас russian federation то есть здесь днс у нас стоят от провайдера ну давайте посмотрим что за днс какие они здесь стоят правда ли или нет Иногда я ставлю а, еще кэширующий DNS-сервер Bint, который позволяет увеличить скорость интернета. Допустим, если у вас много потоков, то можно еще поставить кэширующий DNS. Сейчас можем даже, в принципе, рассмотреть. Так, посмотрим, что у нас там за DNS-ки стоят. Копировать посмотрим. Так, консоль. на Resolve. Здесь сохраняются наши именно name сервера и видим, да, то, что 12, как и здесь у нас, вот, а здесь 109. 217, 16, 20, 20, 109 определился. Но, видимо, это внутренний адрес. А, можно проверить еще DNS, пробить по DNS leak-like тест. этого IP-шника. Подождите, пишет. Так, ну давайте еще вот. Еще один тест сделаем. Ну да, вот видите наша подсеть. То есть 24-я подсеть, диапазон адресов он нам выдал. Веб-сервер телекоммуникашнс. Россия. Угу. Что-то ДНС у нас плохо определяет. Ну ладно, не суть. Главное видим, что анонимность ваша сто процентов. Совпадение, по-моему, даже по временным промежуткам есть. Флэш отключено, само собой, Java отключена, а не Java скрипт включена, WebRTC отключено. Так, ну, в принципе, все, что мы хотели, мы рассмотрели наши прокси с разделением на доступы, отработали в принципе хорошо. Также и мой сайт, он также настроен по такому же принципу. То есть здесь разделение у меня на доступов. Доступы 5 доступов. Доступов Instagram, VK, YouTube, авито одноклассники Ну, еще вот FreeBitcoin просили ребята, сделал для них, но что-то FreeBitcoin под немножко гайки потянул. И сейчас мобильный только прокси там работает. но в принципе, да, вы можете сделать таким образом разделение на несколько сетей, добавить бан-листы и таким же образом настроить. Что касается 24-й подсети, да, тут, ой, 22-й подсети, мы сейчас рассмотрели 24-ю подсеть по поводу 22-й подсети, все то же самое, единственное, что я хочу сказать, конечно, здесь по скрипту а, будет немножко по-другому, здесь будет а, увеличен наш а, диапазон адресов, здесь то есть на 254 адреса. А, а там на 200, на 1016 адресов. Ну, опять же, там в зависимости от занятости адресов, там 1000, грубо говоря, 1000 прокси у нас, да, получится. Но можно и воспользоваться этим скриптом, запустив его четыре раза. То есть мы первый диапазон проработали, второй диапазон, третий и четвертый. Четыре диапазона адресов, то есть, соответственно, у нас 22-я подсеть содержит 4 подсети 24. -х. Соответственно, мы можем проработать этот скрипт четыре раза для каждого диапазона для каждой 24 четвертой подсети и соответственно сделать пророкси для двадцать второй подсети что на самом деле будет проще чем мы будем писать такой огромный скрипт который будет формировать вот этот конфигуратор то есть у меня здесь видите прописано для каждого свои перемены здесь переменная user503 которые формируют через рандом э, логин, пароль рандом, порт рандом и все переносите в наш конфиг. На этом все. Пока-пока. Если есть желание, можете попробовать перейти на мой сайт по продаже прокси и э, протестировать. Хорошо идут Instagram. но сейчас инстаграм тоже гаечки поджал. Не знаю, что там будет дальше. ну такой способ нам позволяет добиться минимальной цены на прокси. Как видите, у меня здесь цена вообще минимальная. 15 рублей, 35. Самая дорогая цена открытый прокси 40 рублей. А самые дешевые 10 рублей. То есть, соответственно, закуп айпишников, вы сами понимаете, что, конечно же, не 10 рублей, а гораздо больше. Я могу уже при помощи разделения доступов уже делать вот такие вот маленькие цены на прокси для той или иной соцсети. На этом все. Пока-пока. До связи.